Здравствуйте! Я Иван Новицкий, председатель Оргкомитета телемарафона. Есть моменты, когда вся страна должна объединяться. Сегодня наша поддержка нужна бойцам-добровольцам, жителям и детям Донбасса, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации. Помощи нужно много. Она нужна здесь и сейчас. Поддержите нашу всероссийскую патриотическую акцию «Наша» помощь Донбассу. Вперед, Россия! Победа будет за нами!